Девчонки, у нас школа напротив, что-то взорвалось, дымище такое было, сейчас дети все в окно выпрыгивают, все бегут, все кричат, непонятно, что случилось. Все взрослые побежали туда. О, господи, Господи, Господи, там что-то, Господи, там кто-то стреляет. Девчонки. В Казани произошла стрельба в школе. 8 человек погибли, 20 пострадали в результате стрельбы в школе в Казани. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе президента Татарстана Рустама Миниханова. Ранее Миниханов сообщил, что жертвами стрелка стали семь детей. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе номер 175 в Казани из огнестрельного оружия. Одного из них задержали. Второй, напавший на школу, по данным источника в экстренных службах, ликвидирован. В МВД РФ сообщили, что после стрельбы в школе введен режим «Кто?». Занятия второй смены во всех школах города, по данным властей, отменены. Главное управление МЧС России по Татарстану открыло телефон горячей линии для оказания психологической помощи.